Привет! Всем привет! Все супер, все супер, все супер. Не магия про меня. Куда куда они без меня? Куда без меня? Седой привет, Да. Я посмотрел, посмотрел, конечно, не магию, но это уже это уже последнее издыхание проекта. Нужно вовремя уходить, как говорится. Это уже такое, такое, такое слабенькое. Слабенькое уже. А кто, если я помогу, помогу людям напомнить о себе. Ребят, хочу, хочу сказать, что мы все получили рабочие визы в Америку. И тур, который запланирован в феврале в Соединенных Штатах и Канаде, состоится. Так что всех наших людей всех наших людей приглашаю на наши концерты. Это будет э, Лос-Анджелес, э, Сан-Франциско, Нью-Йорк, э, Чикаго, э, Майами и Торонто. Приглашаю всех, всех друзей. Йоу, Stoner, what-up, what, up? what up? Ребят, ну пронимаги, ну, ну, ну, хорош. Ну, ну, ребята делают свое свое, свое шоу. Блогеры. Э, Снимают то, что считают нужным. Здесь необходимо, наоборот, поддержать. Ведь видно, что уже последние, последние возможные ресурсы, которые у них есть, они задействуют. Ну, тонут уже. Даже какашки тонут такие. Ну, что теперь... Не надо никому ничего давать, не надо ни, никого, никаких экстремальных фото, ничего, ребят. Ну это, это блогинг, это ну, такая работа, ребят. Мне льстит, мне льстит, что вот э, такие профессионалы заботятся, заботятся обо мне, следя за моей карьерой, за каждым моим промахом или каждым моим успехом. Молодцы. Всем нужно. Всем нужно кушать, ребят. Всем нужно кушать, вот. Поэтому такая Хамбовом Бамбам, привет, братан. Нягонь, привет. Газлайф, газлайф переехал да в Контакт, потому что по причине того, что наши партнеры париматч э -э не могут теперь использоваться в рамках ютуба как рекламный спонсор мы переехали в контакт так что можно заходить смотреть там спасибо большое вконтакте за то что они так нас поддержали подхватили это и мы просто переехали с одной площадки на другую я думаю что это еще более расширит нашу и аудиторию и больше возможностей будет для реализации наших каких-то идей смелых вот. привет привет всем привет так что все мы едем, едем в Америку в феврале будем будем зарубать там свою музяку что можно на сцену чтобы выйти конечно а, а ты откуда давай в эфир выйдем сейчас и решим на Вы... привет yes. как дела? нормально нормально как дела? Да, Тас, Тас, меня зовут. Тас, ты откуда родом? Из Курска. О, Курску привет. Передам. Сейчас в Москве, сейчас в Москве. 10 дней в Бресте пробыл. Где? В Бресте пробыл 10 дней. Там твою музыку тоже слушают, Белоруссия. В Бресте, конечно, Брест, в Брест, тут поляки. Ты на сцену хотел выйти. Ну а почему нет? Так нет, а когда это сделать? Надо теперь... Ну как тебе, как тебе удобно будет? Я бы хотел сына, сына у меня сына, Спартак зовут, хотел бы, чтобы он вышел. Ну, давай, знаешь как, а ты мне в личку можешь написать, Директ? Конечно, да. а, как, а как написать, чтобы было удобно? Ну, скажи, отец Спартака. Отец Партака, ладно, ладно, ну, ладно. мы посмотрим, где-то где будем, Малого вытащим, конечно. Да понравится. Малого хотя бы на, на сцену, просто, чтобы он вышел. Сделаем, старик, сделаем, для Малого. Пять сделаем. лет, пять лет Малому, ему нравится все это мероприятие. Всегда. Блин. Тоже твою, музы, твою музыку слушаем. Круто. Ну все, давай тогда. Скинь, скинь, спасибо, бен. братское сердце, скинь. спасибо. Так. видели какая какая, какая плакатик какой над головой висит саламы саламы бля а куда Киев стонет где мой бро Сейчас я его ищу. Ищу, свещу. Есть. Ребят, еще напоминаю, что сегодня у нас э, прямой эфир э, в проекте Голос, где выступает моя команда. Нужна будет поднять. Да, был... Сидящие мертвецы, понял? Да, ты Видишь, как его кормушка просит пальчик. видишь? Да. Как самое. Нормально, был сегодня в брат. Все? Как... Далее, вижу. Хала, хала, хала, хала. Такой вот, подхожу, он такой по сути. Анос, релло брата, ты чай, рейса, ура, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, пля, я говорю, пля, да, пля, пля, он такой, yeah, it's good, лайк. А он мне говорит такой, да, мне говорили, что сегодня баста придет. Такой, как на русский переключился, да? Нет, ты подзамерз. да. я перевожу. Да тебе перевожу. Ты можешь говорить на американском, ты же не до конца вывозишь. Да не, брат, я. Я вправу выступаю. Ах, ты европейская звезда, ты? Брат, ты только что переверни нормально, ты вверх читаешь, я вижу. Брат. Да, да вот так, да. Очень сильное время. Ничего, ты почитаешь тому, кто сзади, кто сзади. Ты им почитал, они уже убили. солнце. да я ну, просто... А, я не могу приблизить, нет. смотри есть почитать, братю. Ночу и потом. Хорошей дороги. Спасибо, брат. Так слышишь, такое это. Ну, что я хотел сказать? А там местная чемодан есть? Брат, я тебе беру хокейную сумку, брат. Такую разгонную. Для нас в двоих, слышу. Брат, а ты, Ангел, мы же, мы вдвоем с тобой в сумке будем? Ну да. Мы, братан, мы же вечно... Мы же, мы же, ну, ты дан как? Ты знаешь, что на, наше шоу связало, нельзя по одному, понял? Никак. Брат, конечно, брат. Между нами просто сделаем перегородку, антихрапинку. Потому что говорят, что ты, брата, рвешь так, когда храпизма, такие сопа разрываешь. Просто. Я понял. Ладно, брат, у меня связь, но я тебя обнял. Давай. Все. Короче, еще раз скажу. Сегодня в 21.45, по-моему, мы выходим в прямой эфир. Голос. Так что всех. Всем добро пожаловать. Добро пожаловать. Посмотреть, поголосовать за всех участников. Отдайте свои... Отдайте свои голоса за тех, кто вам понравится. Вася, как пукан Демагиня не горит, горит, просто разрывает. Вообще просто. Приветствую. Брат. Приветствую брат. когда гуф придет в гости ну сейчас все он в отпуске теперь пару слов о матранге пару слов о Матранге, да? А чё? Хороший талантливый пацан. Хороший талантливый пацан. Самобытный, интересный исполнитель, пацан. А чё конструктивно по немагии раскидывать, ребят? Ну ещё раз скажу, что каждый занимается своим делом, у каждого своя работа. У... Ребята из немагии своя работа, делать. Э такую вот желтуху, которая, которая, которая радует людей, кто-то это смотрит, кому-то это нравится, кто-то в этом находит что-то интересное, Здесь не, не, не, нечего, нечего особенно сказать, поэтому, поэтому особо нечего тут и разбираться. Ну, так вот бутырку слушать, что, что понимать. У каждого свои вкусы, у каждого свой э, предпочтение в том, что смотреть, чему, с чего прикалываться, что смотреть. Ханты привет. Кривой урок привет. И Таня, и Таня, и Таня. Спасибо. Узкий было очень концепт. Уфа, привет. Уфа, привет. Всем спасибо за долгие славу. Ладно, все, всех обнимаю. Ребят, обнимаю. Обнимайте. Мурманск, привет. привет всем привет все хорошего дня всем всем хорошего настроения